Всем привет, друзья! Мы пошли на ключ за водицей. У нас приехал папа И прежде чем идти за водой я поставила в духовку няшку вкусную Потом приду и покажу Давай-давай, бери Давай ведра-то мне Лыжница сзади едет Аккуратненько, ладно, Давид? Ой, господи, сама чуть не упала. Андрей придерживай, а то укатится. Вода не замерзшая здесь. Прям прелесть. Красота. А? Да я понесу, ты Даринку неси. Амина. Эээ, да, да. чё я упала? Э. Я знаю, я что ты первая, но. Да это подними ее, говорю. Часто и спустишься за водой-то. А делаешь-то. Мы <ролок> <Вы> же сняли. <ролок> Упала до да, Давида кручит. Эй! Мама, <ролок> <ролок> На, Ладно. Только умойся, ладно? Мама, я на я На. Дай-ка я хоть до за заснему. Да. Ты молодец. Да. Для чего имеешь в виду? Да. Молодец. За Святой Водой ходили вместе с Димой, да? О. Чё ползаем? А что мы там ползаем? Ой, господи. Амина, аккуратная. Что, спустишься? Вон деньги лежат. Желание загадывали. Можем, <смех> Смотри, замерзла ключевая вода-то, Андрей. Не, вот, вот, а не бежит? Вот, а откуда она из-под земли идет? А -а -а. Я же ее Ой, а ты-то зачем так вот сейчас сделал, замутил? Грязного наливал. Он все замутил. Папа! Теперь папа пускай наливает. Папа! Иди Даринку бери. Давай, Даринку бери. Папа возьмет. Папа! Угу. Девочки, давай наверх. Я не тяну никого. Нет, на ту сторону. Давай. На... Давид. На ту сторону. Да, блин, ты показываешь, что-то Сыска маленькая. А? Три ведра, да? Ага, да. Шишка, правильно Мам. говоришь? Конечно, маленькая шишка. О, Даринка большую я нашла. О, три глоточка сделать надо. Ой, да, там не ходите, девочки. Там нельзя. Там очень опасно, не надо. Я умыться хочу. Давид, подержи Даринку. Умоюсь, потом ходи и бегай. И ты помо... умоешься. А? Нет, я знаю, что ты экстремальная девочка. Ну, давай, на. смотри за Дариной. Подожди. Да, не кричите. Мама, ты поворачиваешься, а это знаешь. Я, моюсь, я не, воду, а не Зима, наверное, из этого. Тебе холодно, из этого, наверное. На, я тоже умоюсь. А. Сейчас подожди. А. Мой. Чищку нельзя кусать. Она невкусная. Нельзя вон Да. Я тоже умоюсь. Давай да. аккуратно. Не не Давай не мутно, а там ближе к этому иди. К трубе. Я тоже не чувствую. Тоже не чувствуешь воду. Нет. Я тоже умывалась, как будто сухая, да, все. Андрей, ты умылся? вы хотите умыться динара надо. не надо Я ну хочу. ладно дома умойтесь. дома умойтесь вон мы с это воду воды взяли папа сказал Ой, все пойдемте девочки папа дарину бери мы ведра берем это за холода наверное. Да, наверное не вытирайся а не все пошли Берем бедра. Пойдем. Иди вперед. Ой, красота, друзья. Да. Прелесть. Давид, хорошо, да, здесь? Да. Вообще хорошо. А? Да. Ты в... перчатки почему не одел? Ну, сейчас выйдем, там оденешь, ладно? А вот теперь лицо-то мерзнуть начал. <смех> У тебя мерзнет? Нет? Руки замерзли? А, конечно, одевай. Ой, Найс, nice, Найс, nice. правда? Хорошо. Ну вытерли лицо-то, все. А то замерзло уже. А? Лицо. А, лицо хорошо. Подняться не Поджопник, папа, поджопник нужен Я сейчас два ведра понесу, ладно? Ой, друзья, прям красота Смотрите у нас Все-таки мы в красивом месте живем В замечательном месте И говорят, где бы нас не было Там всегда хорошо Нет, я не скажу Где мы есть, там всегда хорошо, если честно Вот это да Это замечательно Солнце светит Сейчас духовки у меня как раз Ой, поспевает все вкусняху поставила у меня дети принесли святую воду в течение трех дней выпили но ну, оставила естественно чтобы разбавлять и Мы пришли опять под новой заводой так друзья фанфары фанфары играют и обалденная наша запеканочка готова давай тарелочку будете такой кушать это с грибами Амина говорит, я не буду такой кушать, не хочу. Говорит, а Давид у меня любит сыром, с картошкой, с мясом и с грибами. Ну а что, грибы внизу? Кушать ты же, мужик. Так что вот такая у нас запеканочка сегодня. Вкусняха. Да, Дава? Обалдена. Да. Дай тарелочку еще. Таринки положу. Беленькую. Нет, зелененькую. Угу. Сейчас ее покормим. Потом папа. Нет. Вот такую. Таринка очень любит у нас грибы. И не говорите, что там ей. Три годика не дуся, нельзя ей кушать грибы. Она у меня кушает уже давным-давно, очень любит. А, на ногу мне брызнула зараза. А, вкусняха, такая вкусняха, друзья, вы не представляете. Пахнет, Пахнет просто обалденно, да, сынок? Ну и я Ну и все, приятного аппетита. Всем нам, да? Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки. Да. Пока-пока. Да. Пока-пока. И нажимайте колокольчик. Ой, ты моя лапушка.